Первый. Отдохните в своей кровати. Второй. Включите радио. Третий. Отдохните с музыкой. Четвертый. Увести странный звонок. Пятый. Счастье. Это 25 0003. Девять, девять, девять, пять, восемь, шесть, восемь, девять, девять, ноль, пять, сорок восемь. Шестой. Спуститься по ступенькам. Седьмой. Попытаться найти счастье. мы вот и счастье. Девятый, станьте счастливым. Десятый, счастье. Одиннадцатый, позвонить грешнику. Четвертый. Увидите странный звонок.